Три креста на Голгофе, Три судьбы чья-то боль, Два разбойника в скорби Посредине любовь. Та любовь украшает Лишь черновый венец, Алой кровью пылает От побоев рубец. Ты откуда такая? Почему на кресте За тебя я страдаю? Ты же весь в свете? Я зову тебя, сын мой, уже две тысячи лет. На дороге в погибель я увидел твой след. Ты сейчас меня слышишь? Говорю я тебе, есть другая дорога, неземная, моя. Ту дорогу, кой хочешь, помогу отыскать. Дам мне зрячие очи, чтобы ее увидать посмотри на голгофу почему три креста два разбойника рядом злоба и доброта ведь на две половины мир земной разделился кровью Божьего сына мир от смерти спасен только две только сели приемлют Эту кровь и Христа. Перемол, перемол, э, переполнили землю Злоба и суета. Два разбойника рядом, Два примера живым, Как одним оправдание Осуждение другим. Два разбойника разных слово правда и ложь. Вспомни, Божие, меня ты, когда в царстве придешь, был прощен в покаянии, из раскаяния, из распятых один, За него ведь в страдании, умирая Божий Сын. А другой лишь смеялся, Что ж тебя не спасешь? Умирая остался без прощения. Ну что ж, на земле этой каждый... Волен сам выбирать, или спасение жажда, или грех и с ним ад. Знай, что третьей дороги не дано человек, или вечности с Богом, или гибель навек. Бог дает еще время, то решение принять. Поспеши Иисуса своим Богом назвать. Аминь.